Как бы я была, садиться, первого молодого девица, я бы на весь крещеный мир приготовила бы пир. Сыновцы! уебался то тут, знаю. Рахман! Яхши! Здравствуйте. Рахман, ну по-таджище. ну по Смотри, но мне узор не растут, и цветы не выращиваются. Ольга Шкварцова из Восьмого. У меня все ходы записаны. Да, надо. Как она похожа на мою бабушку. Моя любимая. Такая старая. У меня даже бюст еще меньше осел. Уже не первый между вторым, но любой между первым. Для мужчины это достаточно, правильно? Такой променаж сделать. Про любовь ни слова. Всё. По и слово. Все. Развод по-итальянски и сисички на бок. Наш папа идет. А сейчас как же самочувствует? А вы говорите, садись себе режиссер. Левая сибирь. ножка пиздец немножко. Всё, не связь, не связь. А ты жоп не кто а. еще. Я бросил, курс, ни хрена Сать. ты баклажан. Ты с тобой. Сейчас поставить. Саш поставить. Саш поставить. Говорит, почет. Саш поставит. <свят> на Атланте уедем, вместе с парашютом, сверху на голове. Как Ну, люблю я его, как аквара отрубал. Любите себя, Опять берём. Ты что, ты Рука, а рука трясёт, а круг, конечно, у тебя. Товарищи ребятки, я всё сказал? Это, зима или это? Зорвись отсюда, пока живой, а? Вари у меня, и про сиськи не говори, и да. серьезно. 50 долларов за один прикол. Пока и неприятный. Ему подошёл, бы в фильме снимался, Республика «С Шкин, мамочка». Ты хотел больше всего на свете. Закончил два класса, а знает всю географию. Даже и рехую, а Маздонка. Америка хорошая страна. А Россия еще лучше. Это клин-малин. Сорвись нахуй отсюда. Пока я тебе левую челюсть на правую не применяю. Здравствуйте, Володь! Дядя Володь, здравствуйте! Вова! Как мне без тебя хуво? Ты тоже иди, посы за углы куда-нибудь. Да это все тот партизан, был Ну 45 лет скрывался по белорусским лицам. У него тоже был тяжелый детс, тяжелое Большой недостаток адреналина. В школу ходил через кладбище. Похоронил своего кента. Гроб был цинковый с золотистыми окоемками. Ольга Скворцова из Восьмого. Мне бы такую жену. Я бы ее берег как... У нее много сметаны. Золот Оливье. Три танкиста. Выпили по триста. Экипаж. Машины поебай! <свеч> Сегодня к трем часам подходи к амбару. Не пожалею. А в как отстираю. Не <свеч> обижайся. Не, антракт. Антракт, я уже устала. Дианочка устала. Она беременна. На каком месте? На восьмом. Вот берите, губит кирмеза, дайте. Девяносто процентов обещаю. Опа. Я каталась на метле и была на веселе, и теперь не верю я. В эти суеверия. Чего? Серьезно? Мазик утонул. Где? В Тугалесе. Ну, вот же там палатки расставил. Небо вот затянул. На такую глубину, что меня так мой стомик не стоял. Кагиса. Ну Кагисы они бояки, они воин. Они постоянно войны ну, крошки малюки, капельки Они считаются, братьей. Так, какую закурить? Какую, какую? Заревну Тамара, Поиграем в 177, сложи 3 4 5 5 Как 5 5 5 5 5 5 5 Obrigado.